Все мы мечтаем о красивой белоснежной улыбке. Но, к сожалению, природа не всех одарила красивыми и белыми зубами. К счастью, современная технология в стоматологии позволяют это исправить. В нашей клинике Неомед мы используем систему отбеливания Zoom, которая является лидером современной стоматологии в плане отбеливания. Она позволяет добиться наилучшего результата за более короткий срок. Производители системы отбеливания Zoom рекомендуют использовать систему в виде четырех сеансов. И эти четыре сеанса можно делить по сеансам, потому что кому-то достаточно просто свежить свои и без того хорошие зубки, а кому-то нужно действительно глубокое отбеливание. Благодаря вот этим делениям сеанса можно безболезненно и с наименьшим затратом времени получить тот результат, который нужен пациенту. Если вы тоже хотите белоснежную улыбку, мы приглашаем вас к себе на прием, чтобы провести отбеливание системы Zoom. Его бояться не нужно, потому что оно безопасно. Система Zoom не повреждает эмаль зубы, структуру зубы и другие ткани полости рта.